Добрый день. Для экономии места решили выбрать мебель-трансформер. Остановились на фирме Smarty Мебель, расположенная в торговом центре, формат в городе Мытища. И выбрали модель Camellia, которая отличается дополнительными полочками по бокам от откидной кровати, в которой очень удачно встраивается USB-розетка, скрытая. Также, чтобы не заказывать дополнительную мебель, сразу заказали и антресоль со шкафами в этой же фирме. Замер произведен очень качественно, что можно видеть по стыковке шкафа со стеной. Зазоры минимальные, также по потолку. К сожалению, батарея, но тут все технологические зазоры тоже были соблюдены. Шкафы качественные, глубокие, установлены полки, штанга, также выдвижные ящики. Любое пожелание клиента, любой размер, все возможно реализовать. Также есть возможность установки ручек. Не от фирмы, а от, собственно, покупателя, что я и выбрал. Кровать большая, 160 сантиметров. Разбирается, ну, можно сказать, одной рукой, также и собирается. После сборки кровати получается вот такой диван, состоящий из четырех пухов, которые легко снимаются. В магазине представлен большой выбор тканей и фактур. Установку производили в два этапа ввиду большого, ввиду большого объема работ. Сроки согласованы, претензий нету, отличные сборщики. Спасибо, до свидания.